Вы простите то, что мы долго не выпускали новые серии, мы просто готовили наш второй сезон и первой серии нашего второго сезона, это будет недавнее событие, Мое день рождения. Мне подарили классный подарок, эмоциональный супер-супер-супер поход в картинг-центр. Я с детства мечтал, я просто, вы не представляете, как я мечтал. Моя мечта детская наконец-то сбылась, поехали. Прикасаться к любым частям двигателя Одновременно нажимать А мы не а? Так, ну вот, ребята сели Ну, счастливого пути, ребятушки Ничего, как? Как тебе, Мария? Я, <глёх> я смотрел, ты как директор настоящий. <глёх> Руки не имеют вообще. вообще. Два раза вылетел с трассы, атаковал Машу. Не сдавалась, короче. Обогнал ее на круг, не сдавалась вообще. Обогнал меня, потому что я долго приноравнила. Билась вообще до последнего вообще. Просто бой гоняет круг. <глёх> тот, тот круг не считает. Я просто приноравлю. наших каскадеров гонщиков было очень круто здорово весело и, и, и первый круг не считать что вот так. Может, я так выиграла. вот так вот мы как вместо мириночки вместо микрофона мирин дома ребята ставить надо было ставить на марию или на меня да похоже ладно ребятушки конец видео встретимся позже